Итак, третий день нашей поездки. Напомню, первый день мы были в пути, проехав через весь Таиланд. Вечером пересекли границу и заселились в лаосском отеле. Во второй день мы утром съездили в консульство и подали документы на визу. Прогулялись, скоротали остаток дня. Сегодня мы уже забираем документы из консульства, но выдача всегда происходит после обеда, и нам с детьми надо чем-то себя занять в первой половине дня. Поэтому, как я и обещал, короткий рассказ о том, где можно погулять с детьми в Лаосе в ожидании визы. Одно место мы уже посетили и показали вам в предыдущем выпуске. Вечером второго дня после ужина мы погуляли по вечернему рынку, парку и новой прогулочной набережной. Да, я знаю этому парку и набережной уже несколько лет, но я еще помню, как на этом месте был просто овраг, иногда подтапливаемый Меконгом. А первый раз я посетил Винтиян еще в 2008 году, снимал здесь познавательную туристическую программу. Потом еще много раз ездил на съемки, за визой. Так что для меня этот парк действительно еще в статусе нового. Место для вечерней прогулки с детьми довольно неплохое, особенно если ваш отель рядом в районе Риверсайд. Ну и как заметила Таня. Набережная красивая, широкая, чистая, новая, благоустроенная. Вот да, черт побери, плохо освещенная. Плюс, удачным дополнением к вечерней прогулке будет посещение рынка барахолки с дешевой всячиной. Но вернемся в сегодняшний день. Итак, третий день поездки – утро. Выписались из отеля и пошли гулять. Первая остановка была ближайшая к нам достопримечательность – Тат-Дам, что означает «черная ступа». Некоторые источники указывают, что эта ступа была построена в 16 веке и в законченном виде была покрыта пластинами из чистого золота. Но во время войны с Сиамом в 1827 году завоеватели счистили со ступы все золото, и с тех пор она выглядит черной. А еще есть легенда, что ступа построена на входе в пещеру, где проживает семиголовый змей Нак. Кстати, обращу внимание, в данных прогулках вам зачастую придется ходить много и пешком, и поэтому брать с собой воду обязательно. Идем дальше. Вентьяне замечательные широкие тротуары. А, к сожалению, все они заставлены машинами. Нам приходится даже на дорогу выходить. Следующее место для прогулки центр города. Один из самых главных символов Вентьяна монумент Патусай. Согласитесь, очень похоже на Парижскую триумфальную арку. Наверное, всем гостям Вентиана приходит в голову это сравнение. И тем ироничнее нам представляется история появления монумента. Ведь арка посвящена освобождению Лаоса от французских колонизаторов. В верхней части сооружения есть обзорная площадка. И несколько лет назад я уже поднимался туда. Поэтому, взяв на себя присмотр за детьми, отправил наверх Таню. Чтобы подняться на эту арку, к сожалению, нужно идти по лестнице. И не бесплатно. За 3000 евро. Поднимались, поднимались, и вот тебе, на, памятник истории и культуры. Обыкновенная туристическая барахолка. Сверху открывается вид на соседние правительственные здания и центр Винтьяна. Вынужден отметить, что столица Лаоса – это низкая, уютная, широко раскинувшаяся, но деревня. монумент окружает парк с лавочками и фонтанами. Есть много места для детской беготни, но смотрите внимательно за малышами, прогулочная зона местами не отделена ничем от проезжей части. Также в парке нет деревьев и тени, поэтому прогулка в полуденную жару может оказаться не лучшим вариантом. Нам же с погодой повезло. Погодка очень такая хорошая, прохладная, да, вполне себя. Ой, Злате нравится, Злата заелась себя, заелась. Погодка отличная в Лаосе, хотя и сейчас полдень, но солнце не жарит. Следующее место отдыха, я не знаю, как называют место, но на Google карте оно отмечено как городской парк. На парк, честно говоря, эта территория не похожа, слишком мало деревьев. В любом случае, ссылку на эту локацию, как и на все другие, вы найдете в описании к видео. По сути, это место представляет из себя большой фонтан, вокруг которого расположился деревянный настил в двух уровнях. Очевидно, что на самом деле это территория ресторана, микс-ресторан и бар. Ресторан начинает свою работу на закате, доставляет столы, играет живая музыка. И вокруг по периметру открываются дополнительные лавки, представляющие различные кухни мира. Но это вечером, а днем территория открыта для всех. На бегавшихся и наползавшихся детей можно привести в порядок. Уборная ресторана открыта даже в нерабочие часы. А еще мы там нашли конструкцию, которая как бы передавала нам привет из нашего далекого советского детства. Дети, смотрите, вот такие были горки и качели у мамы с папой в детстве. Зимой они замерзали, и мы жрали с них сосульки. И приклеивались языком. <связывая> <связывая> все по закону жанра. Полностью все из железа. <связывая> О, все... Оно выдержит не только меня, но еще и тебя. И еще 10 детей. Да. Все колонное, <связывая> монолит. Из металлических скоб. О -о -о. Из цепей. Вот туннели с бочки. Горка железная, по законам жанра, заканчивается асфальтом. Ну как дети? Какое странное ощущение, да? Вроде что-то новое, но походу очень старое. несколько прогулочных мест, о которых я вам рассказал, это все основные площадки, где можно свободно погулять с детьми во Вендиане. Понимая, что этот список может быть не полным, и если у вас есть на примете еще какие-то интересные локации в столице, делитесь ими в комментариях под этим видео. Это интересно и пригодится при следующем посещении Лаоса. Тем временем пришла пора забирать из консульства паспорта с новыми визами. И туда мы доползли пешком. Жара была сильная, тротуары заставлены автомобилями, а пейзажи порой совсем расстраивали. В консульстве все та же очередь, но уже без суеты. Спокойно покормили детей, кое-кто поспал, забрали документы. На выходе из учреждения нас завербовал ловский таксист. Таксистов там в это время много, присутствует конкуренция, так что можно поторговаться. Далее мы уже с комфортом выдвинулись в обратный путь к сторону границы. Очень быстро вышли из Лаоса и взяли билет на автобус. На единственно возможный вариант пересечения границы для пеших путешественников. Автобус оказался очень древний, разваленный с деревянными полами. На нем в окружении местных жителей мы пересекли Меконг по мосту Дружбы. Пару дней назад по пути в Лаос мы также ехали по этому мосту на таком же автобусе, но тогда дело было ночью, и мы не могли оценить всю красоту открывающихся видов. Далее тайская граница. Заполнили бланки миграционных карт и уперлись в большую очередь иностранцев, возвращавшихся, как и мы, с визарана. Дети уже немного устали и начали капризничать. Благо, нас заметили внимательные сотрудники миграционных служб и позвали пройти без очереди. За что им огромный респект. Ну... <музыка> <музыка> <музыка> Основная часть нашего маленького путешествия позади. Выезжаем в сторону а, Паттайи. На часах у нас 5 часов вечера. Впереди опять-таки 700 километров примерно. Что за 10 проедем. И, пожалуй, на обратном пути мы видео делать не будем, потому что на обратном пути мы большую часть времени будем ехать просто ночью. Поэтому на этом наше небольшое путешествие заканчивается. Пока! Я их боюсь даже обгонять реально приехали в впадаю по расписанию по расписанию да добрались по расписанию пьяные мотобайкеры на дорогах тоже ездят по расписанию нас у них самая пора это называется потусай монумент и о мы расскажем по ком когда могу А была бы зима, я бы научил детей правильно вязать железо на морозе. Что там? Ты опять окурок нашла? Ты опять окурок нашла? Не трогай. Нет, нельзя. Нет. Нет, нельзя. Яна. Ай-яй. Ай-яй-яй-яй.